Гнездо похоже на гнездо что-то Аист наверно там сплел Звуки природы хорошо Плохо только то, что я неподалеку от города Этот гул от завода слышно Особенно когда морозное, вот минус 24 вообще хорошо слышно мороз стачок себе какой-нибудь еще сделать надо будет в комнате. здесь в уголке, чтобы удобнее было заниматься. Ничего, потихоньку обживемся. Хорошо землянки сделать. Комнат хоть сколько можно будет. Делать, да? Ложка рез бы еще купить. Буду ложечки кинуть вырезать. не испугается они мне кажется не особо разлетает человек это деревяшка деревяшка весь лес тут обставим интересно будет лес соснова осина. осинку будет. такая грубая работа получится не на выставку а на улице она за несколько лет нет развалится потихоньку на улице будет так, так что особо не буду стараться вывести тут до идеала все черты да, потому что не получится по такой породе но ну, может если свежая была бы деревяшка так может получилось бы там черти лица всякие сделать ну, тут вот, трухлявая уже из валежника Ну если птички побоятся, не будут садиться, прилетать, то сделаем что-нибудь простое. Как обычно. Домик на какой-нибудь кормушку. Да, верстак. Надо делать. Наверное, сегодня я займусь. После этого доделаю. Время останется, займусь верстуком того, -то. Чтобы можно было заготовку поставить и заниматься Пасть буду крупу. Как вроде говорят, что хлеб вреден птичкам. Ну, все кормят. <coughs> Почему-то серно. И семечки жареные тоже вредны. А я буду ну, вон, пшенка или что то Шамка у меня есть. Шамки насыплю. Скушают. На улице Мороз. Я сижу в тепле. В тепле. Печка топится. Слышен хруст горящих полешек. Занимаюсь своим любимым делом. Что может быть прекраснее? гармония вот такой вот получается нужд темный фигурка. фигурка как говорится у художников я так вижу сегодня я так вижу ну так маломаленькая говорю ну, нет, на скорую руку да из, из мар, маломальского барахла такого Вообще мне нравится стиль рустик такое все как бы топорная работа как из бревен там не отесанных вот ну, такой такой стиль не знаю как это назвать ну на рустик что-то похоже <coughs> Неаккуратно аккуратно чтобы была какая -то, какая -то топорная работа Шкафчик еще надо мне сделать какой-нибудь тоже. Сделаю сейчас верстачок справа, чтобы удобнее было заниматься. Потом, может, сделаю все шкафчик здесь. Какой-нибудь необычный. Как, ну, сказочная такая мебель, что мне нравится. Как в сказках. Посмотрим. Глаза нормально не получалось делать откалываться, крошится. Ну так вот, обжигать не буду. Шкурить тоже смысла нет. Обжигать не буду, чтобы запахов не было лишних. Сейчас прибью гвоздички, веревочку. Сделаю. И будем вешать. Латушка хорошая. получилась. Берите на заметку. Лучше делать вот так вот цельного дерева, как бы цельной перевяжки и получается удар идет как против волока то вот так вот она просто расплющивается, ну немного ну это не особо а когда делают молоток Торцом вот так молотки делают. Получается удар идет по волокнам И уже больше вероятность, что он расходится Ну и меньше прослужит, конечно Вот такое лучше делать На будущее кому-то Нет, я такие не выдержат Побольше возьмем Все наши ропочки сделать. Привязать. Колочивать не буду к дереву, чтобы дерево не портить. Привяжем. большая маленькая как говорится она не скушнее супружки здесь рябинка еще есть думаю здесь день повершу как раз заросли меньше будет внимание привлекать вон они летают черик Вот так вот, такое получилось. Такая получилась кормушечка. Надеюсь, все понравится птичкам. Специально повешал. Вот возле ребенки они здесь кушают по-любому. И неподалеку веточка видите. Можно будет на нее повешать камеру. Только быстро садится сейчас холодно. В такую погоду батарея разряжается быстро. Посмотрим. Ну хоть сколько-то может поснимает. И можно залазить в это корма, класть, выжить И не, не совсем низко, чтобы не видно я был Внимание меньше привлекает. Вот так вот. Посмотрим, что получится. эту надо еще переделать вместо веревочки и вот этот сучок срубить пока, пока я себе голову не пробил все забываю сейчас, пока я не забыл так себе прорублю конец и собирался Пожалуй, сделать, думаю, палочку какую-нибудь, крючочек сделать, что-то не осталось. Может, внизу еще что-нибудь. Вот так вот сегодня поработали. Верстак, наверное, не буду сегодня делать. Завтра начну. Время, наверное, поздно. До речки немножко прогуляемся. Посмотрим, что там творится. Рыбалочку охот. Рыбки свежие. Пожарить. Но надо ждать, когда лед потолще будет, чтобы можно было ходить по нему ну, с такими морозами-то быстро. Намерзнет. Сейчас прогуляемся, смотрим, что. Садиться. Такой стройматериал материал пропадает. Ровненькие. Не морковки. Толстенькие. Еще одна у меня мечта. Баньку. Баньку хочу сделать Ну, Но, пока нет возможности. Надо печку железную там. По-любому. Такое, нагревалась кирпичную, долго копить. Я не знаю. В этом... В этом сезоне уже не успею, наверное, сделать следующем. будем париться вообще кайф да. показала вам уже это там ну, небольшую такую пещерку как она называется это, это, забыл не пещера это которая вот это а если пойти по реке метров еще триста четыреста наверное туда надо идти. Там есть глубокая пещера. Но там надо, как на этих гуськом, наверное, найти низкое. Все время хотел туда заглянуть подальше. Ну, страшно как-то. Вдруг там кто-нибудь живет. Вылезет. Может, та же леса какая-нибудь бешенная. Не знаю, кто смелись может залезу, поснимаю, посмотрим, что там есть. Лисичка ходит где то к реке, бобров можешь там поймать хочет, или не хочешь, а ловят, Но их так -то тоже где-то так просто не возьмешь. Обещали потепление. Сегодня на ночь. Что-то минус 13. Обещали, а что-то нифига не теплеет. Двадцатка. Есть. мороза на улице. Там дамба какая-то. Хотя нет. Дамба дальше. Это не значит вообще сооружение. Со Опа вон и рыбачки наверное там стоят на льду прям нифига себе это что уже можно на налет выходить что ли ч то не знаю как я побавилась у нас же Рыбаки-то вообще безбашенные, и на льдинах плавать не могут. Вон там тоже как есть след человеческий, попробовать что то пройти, провалиться тоже неохота, тут так-то -так глубоковато. Давайте вместе с вами пойду, если что, там это, в службу будете звонить, писать, если это, я пропаду. попорно надо было взять. Проверил бы глубокую толщину. Не видно так. Страшно. Короче, походу уже держит. можно на рыбалку наверное уже собираться так да хорошо отлично как, и как красиво да интересно так значит собираемся на рыбалочку ладно пойду ужинать буду отдыхать уже ложиться Красиво, еще кинчик какой-нибудь, может, пострю в интернете. Немножко перед сном. Точно. рыбача тоже. Все, короче. Рыбалка обеспечена нам скоро. Класс.